Всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня хочу вам показать еще один интересный новый проект. Называется он Gigacoin. Так, проект появился совсем недавно. О проекте сразу же я думаю, сегодня можно быстро а, по нему пройтись. Так, все у нас здесь быстрые транзакции, все анонимно, понятно. Это можно пропустить, то есть, у нас сейчас идет предпродажа смотрите, разработчики то есть, да, они ориентируют сразу на постмайнинг и на мастерноды. Наверное, это сейчас все же актуально, чем просто майнить, да, потому что майнинг у нас отходит, можно сказать так, на второй план. Вот у нас показывают, да, вот цена у нас 0.15 биткоина за мастерноду. Я думаю, это то есть не какие-то да, заоблачные деньги это вполне реально тем более на преселе она стоит дешевле на сейчас я дальше это покажу общем, всего у нас будет 1 миллиард монет до да, цифры довольно таки круглая ну так решил разработчикам, так наверное виднее удобней до 30 июля у нас идет э, пресейл нода э, стоит 100 тысяч монет Дальше сейчас мы посмотрим. Наверное, сразу прямся по дорожной карте. Смотрим распределение да, монет. Э -э, куда они что выделяют. Ну, естественно, маркетинг, да, рекламы, баунти. Э, в общем, все как бы в рекламу. Да, маркетинг э -э, отдают, пытаются показать, как-то распиарить проект, что есть, наверное, правильно. Так, дальше дорожная карта мы не будем, естественно, все смотреть, что у нас будет в будущем, то есть разработка у нас плагина, мы смотрим дальше в следующем квартале. Сейчас у нас, то есть они хотят, они хотят так. залиститься на бирже, а, так, что у нас мы ждем, а, у нас будет белая бумага, это самое важное для нас, то есть. Но ну, они показывают, что проект довольно-таки серьезный, а, что сюда можно вложить деньги, но опять же повторюсь, то что цена за мастерноду, ну то есть она нормальная, она адекватная, это не пол биткоина, не биткоин, нет. 0.15 вполне реальная и опять же, сейчас мы посмотрим, у нас темка есть, техния. на форуме здесь можно посмотреть уже подробнее. Вот у нас 1 .50, да то есть 0.15 биткоина, 0.2, 0.3. Ну вот сейчас если брать, мы можем то есть до конца, до пресейла уже накопать себе с одной мастернод на вторую и в принципе, о чем у нас все это разговор, для чего все это делается, для того, чтобы понять денег да, нормально и быстро, в принципе. М -м да, здесь этот вариант возможен. То есть, если мы берем мастерноду, после она у нас еще накопит на вторую, и здесь уже можно будет продать монеты. Я думаю, сто процентов выйдите в плюс. Как бы предыдущие да, проекты, где-то я смотрел цены мастернод, что-то пытался вам рассказать, показать, прорекламировать. Но там я не был уверен. Здесь с такой ценой можно, да, с неплохой, в принципе, реклама я посмотрел, да, своим каналом. Ну, проект интересный. То есть можно, можно купить. Можно по спецификации пройтись немного. Опять же, повторюсь, там миллиард монет, да. Так. Что у нас здесь? Время блока. Да, и, в принципе, оставлю ссылки, прочитайте прямая у них 10 процентов мы смотрим до да, 5 процентов у нас там может поэтому в принципе 5, 5 забирает процентов забирать себе разработчик 5 процентов идет за награды и так далее кто помогает в разработке кстати вот смотрите о них там будет ссылочка на дискорд можете написать им спросить вот у них есть награды вот им требуется они набирают себе команду и переводчики ну, почитайте кто нужен то есть Кому интересно, пишите. А так, в принципе, проект достойный. Посмотрите. Думаю, кому-то будет интересно. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Пока.